Заброшенный дом пионеров. Тучи, надвигающиеся с севера. Ребенок. Смерть оградит его от бездны убогой пошлости людской, куда с надтугой бесполезной, отвыси и звездной и вовлечет его влечёт порог мирской. Но в святости его не надо искать трагический венец, ему всегда заметно рады и мизантропы с хмурым взглядом, и меценаты без сердец.